Присылают ролики из парализованных снегопадами Соединенных Штатов и на наш сайт mreporter.ru. Вот, например, репортаж Владимира Лапикова, который доказывает, в Нью-Йорке осадков тоже хватает. Первый снег в этом году. Ну, такой пошел, так сразу. Обещали до 15 инчей. Машинки стоят, да, копанные. Раз проехали, прочистили. Снег еще будет идти почти сутки. Детям зато раздолье. Через полтора часа в 2.30 Запрет выезду любой частной машине, кроме спецмашин. Вот так выглядит заснеженный Нью-Йорк. А вот еще один русскоязычный привет из Америки, тоже из Нью-Йорка. От нашего мобильного репортера Виктора Ворошилова. Он подчеркивает, американцы к такому не привыкли. Несет, просто несет. Сантиметров 15-20 уже выпало точно. О, ужас. О, ужас. Это коллапс. Для Нью-Йорка это настоящий снежный коллапс. Такое бывает редко, но бывает. Наверное, будет. Да, русская зима. Пришла русская зима.